приветствую друзья хочу сделать небольшой обзор на один интересный сайт сайт является зарубежный где можно неплохо заработать денег давайте перейдем на этот сайт сейчас сайт будет автоматически переведен на русский вот этот сайт международная платформа по продаже утерянных брошенных и забытых электронных кошельков с положительным балансом. То есть, этот сайт является официальным дилером платежных систем PIONEER, Ecopay, Skrill. Давайте спустимся ниже. Здесь есть описание. Мегамаркет. Мы являемся официальным дилером платежных систем PIONEER, Ecopay, Skrill по утилизации неактивных электронных кошельков с положительным балансом. Наш интерес исключительно внутренний, и мы получаем свой процент за официальную утилизацию электронных кошельков. Мы предоставляем для продажи брошенные, забытые и утерянные владельцами электронные кошельки пионер ECPS Skrill с положительным балансом. Но перед тем, как выставить кошельки на продажу, платежные системы убедились в том, что владельцы кошельков не проявляли активность на них более года. Вот, например... Вы решили приобрести на нашей платформе лот стоимостью 10 долларов, с приблизительным балансом от 300 до 2500 долларов. После оплаты вас автоматически перенаправят на временный личный кабинет нашей платформы, где вам будет зачислено денежные средства от 300 до 2500 долларов. В зависимости от суммы баланса электронного кошелька и вы сможете вывести их на свою банковскую карту. То есть здесь представлены лоты. Цена лота 9 USD. Вот, допустим, мы покупаем вот этот вот лот 9 USD. У нас получается гарантированная сумма, которую мы получим. Это 200 долларов. То есть нам будет зачислено после после приобретения лота приблизительная сумма от 200 до 2000 долларов вот здесь, здесь 9 долларов вот 7 долларов год вот 10 50, 60, 20 в чем заключается суть суть заключается в том что чем больше пакет тем выше ваша гарантированная сумма то есть вот здесь вот получается пакет скрил, то есть вернее не пакет а лот лот скрил стоит 20 долларов то есть вы получаете гарантированно 500 долларов до 3000 долларов то есть все, все это в зависимости от того сколько находится денежных средств на самом электронном кошельке давайте для давайте я сейчас приобрету один из кошельков давайте вот этот вот за 10 долларов приобрету ага он выкуплен давайте за 9 долларов тоже выкуплен ну, давайте за 7 долларов приобретем Вот нас перенаправило автоматически на русскоязычную форму оплаты и соответственно оплата в рублях. То есть это получается по геолокации. Если вы допустим с России, то вас перенаправят на вот такую вот форму оплаты. Если вы гражданин США, вернее вы находитесь в США, и перешли на форму оплаты то вам будет предоставлена другая форма оплаты сейчас я нажму на паузу оплачу и вернусь к вам обратно и так я оплатил как вы можете наблюдать не начислили 350 долларов при всем при этом я вложил всего лишь 7 долларов здесь находится получается наш временный личный кабинет откуда мы сейчас будем выводить денежные средства здесь форма для вывода вот вы видите сейчас я веду номер карты 42 763. 32 655 865 и 89 и нажимаем кнопочку отправить заявку внимательно перепроверьте перед, перед тем как будете нажимать на эту кнопочку на актуальность платежных данных я также возьму сейчас перепроверю 42 760 42 ага я уже видать неправильно что то ввел а ну удалю 42 763 122 655 865 и 89 еще раз перепроверю сорок два, семьсот шестьдесят три. Сто двадцать два. Шестьсот пятьдесят пять. и восемьсот шестьдесят пять и восемьдесят девять. Все правильно. Нажимаем на кнопочку отправить заявку. И как вы можете наблюдать, заявка в обработке. Вот наша наш номер карты ожидает 350 долларов. Здесь ниже написано праздненьким. Ваша заявка будет обработана в течение 30 минут. Итак, в течение 30 минут, когда поступит выплата, я. Вернусь и продолжу видео. А на данный момент я сейчас поставлю на паузу. Итак, прошло около 15 минут. Как вы видите, ваша заявка выполнена. Выплачен. Вот, ваша заявка выполнена. Ваша заявка выполнена. Номер 259-637 выплачен. 350 долларов. Давайте перейдем в мой сбербанк онлайн и просмотрим транзакции и как я вижу денежные средства зачислены давайте посмотрим историю операции как мы видим 25 тысяч рублей зачислено деньги были автоматически сконвертированы в рубли Сайт рабочий и на нем можно зарабатывать деньги. Даже не можно, а нужно. Подключайтесь, зарабатывайте. Всем удачи и хороших вам заработков.